Гуляя весной с Тоби, стал замечать, что собака как-то недоверчиво относится к почищенным тротуарам и старается бежать рядом с тротуаром по снегу. И теперь понял, что Тоби хоть и родился в августе, но первый раз попал на улицу, когда земля уже была полностью покрыта снегом. И естественно для него улица – это снег в первую очередь. Не привык он еще к голой земле. Посмотрим, как он будет летом вести себя, но сейчас он предпочитает бегать по снегу. И не очень комфортно чувствует себя на асфальте. И само собой, как приятно пробежаться по белому чистому снегу, по которому не ступала еще нога, чуть не сказал человека. Лапа собаки. И видите, как комфортно он чувствует себя в любом сугробе. Он даже не боится глубокого снега. И часто идет, погружаясь практически до пуза в снег. Иногда приходит весь в снегу, весь облепленный, приходится теплой водой отмывать. И посмотрите, с каким удовольствием он что-то вынюхивает. Так ходит, постоянно опустив голову и нюхая каждую ямку, каждый след. У нас уже стало традиция гулять носом вниз. Ну, конечно, из за исключением тех моментов, когда он делает свои собачьи дела. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.